А он уже не работает. Все пишет. Поехали. Пишет, да? а, ну... Приветствуем любителей да. предметно-материальной истории. Сегодня в гостях у Петровича. И будем заниматься заменой бутылки в светильнике «Радуга». И заодно попробуем разобраться, что же за хитрая жидкость там находится. И к вам, дорогие зрители, огромная просьба. Если вдруг кто-то знает, что же на дне Нет. вот этой лава-лампы, Радуга, что это за такая субстанция, субстанция интересная. Да. Будем ждать от вас ответов на эту загадку. Мы ответа пока не знаем. Так он же сейчас не вытечет. Не вытечет, нам нужно слить воду. С... А, сделать подбил. из этого воронку и перелить в новую бутылку. Ага. А, водка еще пахнет. Так, так что, ну да, вытечет. водку выливаем, воду выливаем. И нагреваем эту субстанцию, чтобы она вытекла ага. в другую бутылку, так. и потом ее запускаем. А это смывать не будем? А ну потом нагреется она отклеится, когда нагреется бутылка. Ага. А это ага. можно не... не надо, не мучайся, Петрович. Ага. Да потом так. оно все отклеится. И значит что? Делаем вороночку? Да? Делаем вороночку. Я выливаю воду и начинаем ее греть. А зачем? Смотри, ворона. А, не на пепперка воду. Да пепперку выбрасываем, нужна воронка. А ага. Ну, отрезаем попросим, чтобы Всё. высокая была. хорошо. Да, тут... Что такое мне тут так. Так. Ну что ж, будем проверять. Это да я буду выделять. По идее, конечно, там должны быть... Прутности. Вот, понюхай. Ух ты. Ага, знакомый запах, я же говорю, чем-то вот... Да. да. Аж насморк проходит. Вот, да. Слушай, ну по идее, это если... Их вот она, лабораторию. видите, вот эта субстанция, она... Твердая и никак не реагирует ни на какие да. шевеления и движения. Но как только мы ее нагреем, она превратится в, жидкость. в жидкость, да. Нагреваем. вода из-под крана вот, залили ну, застыла моментально ага. какой-то кулибинский вот рецепт из детства ну, Теперь ставим ну это можно с ней не она закрепить ее лучше но ну, она неустойчивая очень так вот это что у тебя за провод это у меня свет ага. куда воткнуться ну, вон там снизу еще есть. Ага. Страшно, что он ага. Работает. Да. отлично. Так, протираем бутылочку. Ага, на лампочку капнуло мне. Лампочка взорвалась. Да ты Ну, вот это же как раз его капнуло. Так, ставим бутылочку. Закрываем. закрываем. Вот это как раз потому что бутылка не подходит. Так, теперь вставляем шпильки. Сейчас, сейчас, подожди, там гайку выкрутить. Палец убей. Угу. Сейчас. Гаечка-то. Гаечка советская такая, военная. Ну да с рации <связываю> аккумуляторы закрывать. Да? Ага. <связываю> Заметил? Ну, да. Да. А да. То... Давай. Ну, все равно дашь видишь, там есть. в может чуть-чуть не хватить, но буду искать бутылку, главное что эксперимента ради все получится я до конца ее закручу одну хотя бы тихо все нормально сядет все там резьба длинная да. а, ну да. так а может и это пойдет бутылка да может и это пойдет болтается все потому что дно у нее с закруглением здесь, здесь проще крутить вот эту Надо. наоборот Ну чё все, да все держится, оставляй. Но она ну она ничего страшного. А, сейчас мы её... вот, подожди, подожди, не, не не не не там не надо. Вот здесь перетянули одну. А, вот, тут, вот здесь я... не свою не трогай. Вот это длинная сама Все. до да криво стоит. Под, подожди. Так. Криво. Криво стоит, потому что да, вот это все-таки. Подожди, не тяни. Тут она не откручивается. Он перетянул. Так вот затягивает. Сейчас, сейчас я это отпущу. Вот, теперь затягиваем. Ага. Значит, является Я ее сейчас, сейчас на глаз выставлю. А, о! Так, а все, вертикально. Что, ты держи, я зафиксирую. Ага. Все, замечательно. замечательно. Включаем. Так, и все, включили, ждем. И ждем. Да? Нагрев. Да. А я зачитаю тебе ага. вопросы зрителей. <смех> такой, Все. Так. Уважаемый Валерий Петрович, может ли восстановить Позолоту на фарфоре? Отвечаем. За эту камеру. Не, ну точно. Ну по на фарфоре, <смех> я <смех> так <смех> понимаю, да. это какая-то каемка, которая Каем, стерлась. Да, она но... была либо под глазурной, она над глазурной идет. В основном, она, это окончательная уже отделка идет, когда она покрывается вот, раствором золота и обжигается. Вот обжиговую по золоту сделать уже не получится, не получится никак. Поэтому нужно только имитацию. Ну, это она, будет краска, которая все равно краска, будет смываться. Да, да. Так что, уважаемая... Ирина, не получится восстановить, как все на заводе по сказал, заводу, все да. равно это будет аппликация. Да. Но у вас будут вопросы, да. Да. Будут вопросы, пишите в комментариях, подскажем. Да, да. Если, если знаем. Если знаем. А то получается так, что вроде все так просто, все да, казалось просто, бы. Да. Элементарно просто, из прошлого, 40 лет светильнику. А мы в 21 веке не знаем, как Ну он да, сбила. что, ну тогда да, смотрели, ну и что? Ну там пузыри, ну плавает, ну и хорошо. Мы же занимались что, космическими кораблями. Ну Знаешь да, там? зато они не знали, как на компьютерах работать и смартфонами пользоваться. Да. Да? Интернет да. у них не было. Ну то они развлекали себя на светильнике смотрели. Нет, хотя ты знаешь, когда я по прекрасно помню ту историю, когда матушка говорит, сынок, ну когда там же, пойди проверь, когда нам телефон проведут. И я, чтобы ее успокоить, пришел, ма не расстраивайся, телефон проводить не будет, скоро будут такие телефоны, что включишь в электричество, и он работает. Про погоду мы забыли с тобой сказать. Да! Почему-то никто не пишет про прогноз погоды, который мы составляли с 7 по 19 января. Мы составляли прогноз погоды на 2022 год весь. Ребята, поднимите свои записи и проверьте, совпало или нет. В Краснодаре все совпало. Да, четко. Вот Вчера было плюс 18. Плюс 18. Сирень зацвела. В декабре. Да, в декабре. Хотя официальные эти гидрометцентры говорили, что у нас будет бешеная, Не будет бешеный Снег, мороза, да, Вот в последнюю неделю декабря может быть маленький снежочек. Может быть, быть. А прогноз погоды на двадцать третий год начнем писать с 7 э, января. Замечательно. И там что? Так там тогда нужно будет сбросить файлик для заполнения, да? Да, прицепим его просто, да и все. Но он же есть у меня такой, чтобы ну, чтоб, чтоб распечатали. Как и начнем и заполнять, да. заполнять, прицепим файлик. Так что, друзья, кто, кто смотрит, кто составлял вот этот прогноз, который мы объясняли, как он делается, прогноз на год, вот сообщите, совпало или нет. А кто хочет составить себе прогноз на год, очень точный прогноз, который уже неоднократно подтверждался наблюдениями и анализа погодных условий Петровича вот да. этими всеми расчетами. И в прошлом году мы считали, и все снова совпало. Если хотите поучаствовать в расчетах, в таком эксперименте, как можно посмотреть, Форточку и погода совпадает с расчетом, а не так, как смотришь прогноз, а да. там вообще не совпадает. Причем да -да. не совпадает на никогда. Да, да, да, да. Подписывайтесь, смотрите расчет, Петрович покажет его еще раз. Очень, да. э, там вы были вопросы, как ты считаешь, как там туда-сюда. Да, да. Нет, так я там Прям подойдем ссылочку процесс... даже. Отлично. Какое, значит, каждый день, э, утр утренняя погода, до обеда, после обеда и вечерняя погода. Вот их записывать 4 раза в сутки нужно записывать. Температуру, влажность. Температуру, влажность, давление, ветер, облачность. О, вот такие вещи. Но ну, а потом температура, как, конечно, мы вот писали, температура, например, была э, 19 декабря, было плюс 2. Ребята, это крещенские морозы. О, ну, да. Ну, по идее, крещение, да? да. А у нас было, вот, вот, это, в январе было плюс два. Как этого быть не может? Хотя плюс 2, это холодно. Ну, Краснодара, да, Краснодара это Дубай. Дубак, да. Ну, да. реально. Ну, они каждый день сыпятся. Там. И приезжали тут Из Москвы приезжал там они. Алексей Таликат. С вопросом, да? Да. Ну, что ж. Друзья, очень важное замечание. Мы с Петровичем не занимаемся вот публичной рекламой для реставрации у нас с ним хватает работы и так поэтому не думайте да что мы ведем канал для того чтобы вы присылали свои вещи говорили что вот нам нужно а, реставрировать не не не нам работы хватает и реставрируем мы очень очень дорого и редкие вещи поэтому а на канале мы показываем советы рецепты каким образом можно реставрировать самим дома, то есть да. вы можете своими руками, пользуясь нашими роликами и советами, если что-то не получится, написать в комментарии, что да. там не получается, мы подскажем вам э, в видео-видеоролике очередном. Ну это даже могу повториться, я же говорил, что самая сложная работа состоит из набора простейших телодвижений и простейших э, материалов. Вот не знаю, а девочки вот там краснодарские. Приходили. Ага. Тоже они там, им нравится там мебель реставрировать, там тоже эти свои красивые там фарфорочки. Там. Все получается. Но опять-таки, если, например, что касательно фарфора, он, ну. Сейчас, куда? сейчас я как раз да, еще холод... вопрос, где просили скол на фарфоре заводской, вернее, дефект. Ну, холодная малька она вот видишь вот этот контролька Я не знаю видно или нет видно он... все будет да он ну точно единственный вариант то что оно идеально белого и бывает так что бывает вот э, фарфор он вот, чуть чуть э, такой желтинка дает или чуть чуть там темненько ну пиво потом акварелькой вот Петрович Да. Видишь? Ага. Заводской, заводской дефект трещина, там что пытается ну, что-то да. сделать, но у него ничего не получается. Но я думаю, ну, что и не получится. Не получится В любом занят. случае, даже если вот эту вот эмальку эту... не, вот смотри, фарфор я... он разного цвета да, да, да, И да, какое да. нужно глазное цветовосприятие иметь, для того, чтобы добавить сюда розовинку, голубинку и... или зеленинку. И... Да, это невозможно. Возможно, я... Либо должен куда. компьютер какой-то со сканером стоять, Ой. который считает и... количество, и... Да. количество да носителя да. должно быть какое-то невозможно по пропорции не в домашних условиях наверное да. сделать но производственных я не знаю как ты себя ну, конечно причину? как ты там потому что там доля но ну, буквально там два процента разница и уже все будет либо светлее либо темнее вот белая вот когда вот чисто белая это и малька наша белая бывает что вот тем темная полоска вот эта стыка ну ты ее буквально там пальцами втер а оно вместо темного черное и белое становится. Да, оно белее, чем белее, любой да, фарфор. Да. А еще важный момент, я пытался добавлять краситель а -а -а. разный. Ну. Оно светлеет после высыхания, и ты угадать не можешь. Ты вроде подобрал все, приложил там этот образец ну, к да. варфорчику, все один в один да. прям, вот вроде как угадал. Оно либо при другом свете, ну, да. дневной или искусственной. Ну, знаешь, есть вот такие девочки-перфекционистки. Вот я хочу, там тогда... Ну, говоришь, ну, ладно, я тебе сделаю. Зрительно ты не заметишь. Это каким образом? Тогда вот это место, где был, была трещинка, uh -huh. ты ее прокрываешь акварелькой с темперой uh -huh. и подбираешь так, чтобы фон все он слился. Подожди, акварелька, акрилом. А, нет, акварелькой ты легче будешь ее этот. Ну, она сотрется. Под... Ну, правильно. И вот и прокр. А потом делаешь лаком для ногтей. Ну это ну, все равно. Ну, ну, это, ну. Да. И потом говоришь, ну ты знаешь, теперь его мыть нельзя, протирать нельзя. Да, да, да, такое. и понеслась. А так оно зрительно, ты будешь видеть, что оно вроде бы целенькое. Ну, мы возвращаемся к тому, что реставрировать фарфор который не стоит там больше 50 тысяч за фигурку не имеет смысла потому что это не добавит стоимости. Ну, вот стоимость приносили эти ангелочков вот этих немецких ну что там три три с половиной тысячи стоит представляешь а одна... А, ну, не окончил, я это... одна точка в москве стоит 2000 рублей да пальчик так что имею виду, петрович до да, 2000 серьезно да. А мы три пальчика сделали, а на полторы заплатили. Ну вот тебе, пожалуйста. Ну, это ж по-братски. Ну, по-братски, да. Не, ну это ж, это ж свои девочки, с которыми когда-то работали, сейчас они уже ушли. Ну, я тебе к тому, что ну. как бы. Ну там, это... конечно, ты знаешь, почему дорого. Потому за что пальчики? они подбирают цвет и Не-не-не-не-не-не-не. Под... Потому что если ты на отломанный мизинчик. Понимаешь, если ты как бы ты не делал вот эту массу, Лепнину. он прям отвалится. Да. Поэтому алмазным бурчиком сверлится отверстие в теле, потом, значит, туда вживляется нержавеющая проволочка, а потом штифтик. только наносится стифтик, да, потом только наносится вот эта синтетическая эмаль. Но ты видишь, все равно они, сто, что ты думаешь, там тоже делают эмалью? Москва. Или каким-то... Да, вот это и маленьким. Вот этим и да, делаем. Да, это да. только цвет подбирает. Ну, цвет подбирают. Ну, хотя, ты знаешь, можно и синтетику подобрать вот на основе вот этого э, нашего клея бешеного. Угу. Там, если ты вносишь в него, э, ну, условно, там, скажем, там, зубной порошок ввел туда. Угу. Он будет тоже имитировать фарфор. Ну, угу. цвет уже Ну, цвет, как. да. Ну это уже, извините, какой глаз у человека. Кстати, с пастой, а хорошая там... децепт, она больше даже на фарфот по цвету Но, похожа. а там еще в чем вариант. Что ты вот, например, когда его в сыром виде, вот то, вот вчерашний вариант с этими пальцами. Вот мы подобрали, вот так, ну все, один в один цвет, под бинокуляром. Все, нанесли. Проходит два часа, он потемнел. Я тебе о чем я говорю? Ну, или да. Светлеет или темнее? Светлеет темнеет? ну да. Вот и Малька, она светлеет, она еще белее становится. Да, да. Я вот мучился там это баранчик. Вот почему японцы, они так они вообще прикалываются, они склеили и потом еще и обложили этим золотым каким-то вазелином, понимаешь? А так ты это... имеешь в виду посуду склеенную? Ну да, посуду Да, склеено. есть там какой то да, мода. У японцев там у них есть отдельный предмет в школе. Называется колористика Петрович. А? Они различают 1200 и назвать могут 1200 цветов и оттенков. Ага, ну, Понимаешь, да? Назвать. Назвать, да. Какой он там? Совсем белый, или белая ночь, или белый туман. А, ну да, это... Или мука. Белый, это весь разный белый. Ну да, мокрая шваль, да. <говорит> союз да. Не, ну это как знаешь это вот, рисуночки, <говорит> вверх по лестнице ведущие Да, да. да. Ты, ты смотришь, да не может этого быть. Вот, не может этого быть, все наоборот происходит, это смотри. <говорит> <говорит> да, да, да, вот это интересно, что играно и тепло очистило. Да. Очень необычная хрип. Ну сейчас здесь тоже стекло. От... К стеклу не прилипает. Меня что удивляет, что оно не прилипает к стеклу, Лучше когда прилипает. Ага. Фрик, брыл, брыл, брыл, брыл, брыл. А, получается, что эти пузырики. Оно сейчас сядет и начнет бульбами подниматься наверх. Кузырики смывают со стекла, смотри. Да. Они чистят стекло пузыри. То есть, ну, есть как-то еще и воздух. Так подожди, а вот, откуда воздух там берется? Не знаю, типа. Удивительное зрелище. Например, вода закипает, то от температуры образуются вот эти вот... Ну тут до кипения еще да. далеко, она чуть теплая. Ну, фактически, тоже ага. ну, кипения, это тоже да, же да, то же вариант, образуются газовые пузырьки. Ну, кипение такое? Да, да. да. выделяться начинает кто-то, какой-то газ. Нет, нет. Вода раскладывается на кислород Видите, и водород. Это? Нет, водорода там нет. Это теперь, знаешь что, теперь будет Блока, это вот Почему? Вот так, если будет головой ломать. Да, когда несколько лет назад загорелся, я все перепробовал. ты уже а потом... несколько лет это Потом продал светильник, этот попросили меня там кого-то, воспоминания из дюймости. И вот слово попал ко мне, решил с пока с тобой поделиться необычностью. Ты же никогда не вдавался в таких подробности. Ну трудно, интересно, интересно. Ну понимаешь, у меня меняется плотность. Отплывает, остывает, плотность меняется. Да. Ну, и что оно находится на пределе возле единицы. Да. 0,999 и, и да, 1,001. Да. Да, 000, да. Вот она почти вся села. Ага. Я так еще не делал. Я обычно бутылку нагревал ага. без воды. Она когда садилась, потом я воду доливал. А -а -а. Так я первый раз делала. Ну оно вот видно, что главное, что этот пузырик а -а -а. да. идет, идет, и пусть и очистит. Да. Вот она сейчас пойдет, вот. А -а -а. Ох, ты. Вот да. Ты бегу. Да вот смотри, вот. Ну уже вот, вот пузырек. Потом он тогда раз, он разрывается и. Вот побежал, смотри, а -а -а. вот. Да -да -да -да. Сейчас пойдет наверх Стрелой прямо. Иди. Их, иди, ну, это потому что, видишь, стекло грибить. Неправильно сделали. Надо было это жидкость сначала нагреть. как угу. а оно по стеклам гулять будет тоже интересно? да. Угу. Так как все таки я считаю, что это само отклеится. Оно нагреется, когда начнет отклеиваться. Ладно, а что ты там говорил про это самое про поддельное сооружение? Это без этого. Без камер. Гореть. Это карболит гореть, я. Бутылка да? еще да, не горелась. Ну да. А -а -а. Это, понимаете, что слишь? Размазали, да, почти а -а -а -а. Воду надо дать ей остыть. Слить воду. И дайте сесть вот этой лыжи. Ну, потому что мало, примерно, Потому что она поднимается по стенкам бутылки, а не в середине, как ей удобно. Вот для чего, возможно, вот эта спиралька, да, чтобы да. заставлять не размазываться по э, стенкам, а да. держаться в кучке вокруг спиральки. Вот это точно, что-то отличило делать это да, получилось. Да. Да. Вот как я тут пузырьки, так Перекосила. Согну. Да не, не согнула, она съехала просто. Ничего страшного пусть стоит. А потом ее разберем. Все и замутнело все сразу. Ага. И вот оно теперь вот так вот будет булькой Теперь надо ее выключить. И дать им осесть. Давай выключим пока. Нет, по идее оно должно упасть. Оно же подниматься будет наоборот. Да? За счет температуры. Видишь? Видишь, там ураган а -а -а. целый идет. А если выключим, он начнет оседать? да? И превратится опять в таблетку. А потом нагреваешь, и оно бульбами всплывает. Ну, бутылка не горячая еще, не нагрелась она. Вон, большие куски поплыли. поплыли вверх. Да. не смотри, у тебя вниз Вот-вот-вот, смотри, вот пошел. Смотри, какой. А этот вот. Вот видишь, того, какой а большой. Тебе, смотри, большой да, ты... Вот огромный пошел. Ах ты зараза, ты понял? А, это он нагрелся уже. Да, и по стеклу пополз. А стекло не нагрелось еще. Стекло нагреется, оно не будет прилипать к стеклу. Вон оно лезет прям тенью, а -а -а, смотри. -ка. Да, да, да, да. Тоже интересно. А мой. кто вот это вот? Тут мозги забивают непонятными вопросами. Представляешь? Нет, чтобы заняться полезным. Херней всякой занимаются, реально. Взрослые люди, да? Взрослые люди, да. Шарики пузырьки. какие-то Жирные рассматривают. Ну да, там своя жизнь какая-то кипит. Инопланетные существа. Ну вот в чем зависимость. Одни пузыри идут вверх, вверх другие вверх, пузыри вниз. идут вниз. Да. Как эта зависимость происходит? Ну, вообще непонятно. Видишь? Так, главное, те, которые с воздухом идут да, вниз, да. а те плотные идут вверх. Да, Петрович, вот здесь зазеркалье настоящее. Они и вниз, и вверх идут. Воздух не может вниз идти. Противоречит всем законам физики. Блин. Он до какого-то вот дойдет момента. До и... а вот а внутри тоже, понимаешь, половина идет вверх, половина вниз. Да. Так, а здесь с этой стороны ползет вверх. Ну да. Нагревается, потому что. Оно когда перегреется, оно все скопится вверху, жидкость вот эта. И будет. Таблетка блин. просто висеть будет вот здесь. Когда перегреется. А выключишь, она блин упадет. Ну, пусть нет, она будет капать, потом упадет. И кусочек маленький будет плавать воздухом видимо а -а -а. ну да чтоб... ну вот воздушный пузырь он пошел вверх потом он остановился и пошел вниз что это такое угу. это воздух ну да он должен выйти на поверхность и лопнуть так вот поэтому люди и медитировали на это дело что здесь особенно грамотные немножко ну вот, потому что думаю, все как... не так как же, Шанов? Ну как? Это... Мы же в школе проходили. Да-да-да. А тут совсем... И вот он дошел до верха, остановился, а, дальше не пошел и начинает опускаться вниз. Ты девуя кашкатина. Ага, ага. Да. Так это у тебя еще советская лампа или? Да, или советская. Гитарская? Нет, ну советская? какая? Советская. советская. Ну смотри. да. Ну, ну, ну. А, да, да, да. Радуга. 10 рублей. О. Там и год стоит, 79 угу, или восемьдесят ага. что-то такое. Так. Что за бубин у тебя тут? А ты его колыхнул, и оно теперь снизу опять, это по пюро елки. Ага. Вот когда бутылка нагреется, оно все отлипнет. Только видишь он, в спираль да. неправильно. Ну, ничего страшного. Ну она же как упала. Стопробуем ее распределить. Там же еще мешает это кусок, который там на дне плавает. А -а -а. Лечи ей спокойно. А тут, это что у нас гетенов? А, водка. Это водка потихоньку начинает опускаться сейчас если выключить опускаться начнет быстрее видишь сразу процесс быстрее пошел ну да да да мгновенно чик-чик-чик да, задачка. А ты, вот, ты говоришь там трещины на фарфоре. Да, да. да. <смех> так, ну чё, не буду я тебя мучить, да. оставляю тебе вот эту. Да. Это, да, я... Долгости с бутылкой, вдруг, вдруг, хим кто это самое? А эту гашу, пусть стекает, пойду до Себе, может, у тебя кто там стрельнет, и тогда сделаем в четверти уже такую конкретную лаволампу. Хорошо, хорошо, да. А, ты же хотел, чтобы большой такой был, да? Да, из четверти, представляешь, сделать такую. У меня четверть есть. Так и у меня скучно. Представляешь, ну, из нее сделать такой светильник, как прикольно будет? Так позже, где ты лампа? А, несколько лампочек, да? Ну, взял ставатку туда поставил. Тем более в четверти стекло тоньше, чем здесь, он быстрее нагреется. Ну да. Ну давай туда. Так что все, собираюсь, да? Вот так, зрители, пока не открыли мы рецепт да. этой лампы. Петрович тоже бессилен, запах знакомый. А что за дрянь такая, не знает. Может, друзья, звонок другу тоже не помог. Может, какие-то друзья придут, подскажут. Да. А если у вас есть, конечно, рецепт, как что же за субстанция, субстанция. да, вот эта жирная, плавает а, в воде. Будем очень признательны. Ну, космос, космос. наверное, ну, космос. Реально. Космос. Так, это же для медитации его использовать, <свят> Реально, <свят> да. Ну да. А, причем эффект а, по наблюдениям этих ученых сродни употреблению ЛСД. А, ну да. То есть глюки какие-то. там, глюки, видишь, да. вот эти всякие. Ну, что для художников может быть интересная штука. Абстракции рисовать, неповторяющиеся. Да. Ну там еще, я же видел, они цвет еще там были, цветные вот эти. Внутри? Ну да, там ну, уже жидкость я... подкрасть и Под... будет цветная. А, -то, да, точно, да. А здесь же, как взяли, тремя цветами покрасили, где она? Ага. Чернилами с ацетоном. Вот она. Красный. Ага, зеленый и, и, синий. и синий. Чернила разведенные зеленое Черниво, видишь, да? Ну да. В ацетоне. И оно. И оно дает три цвета, называется радуга, отсвечивает. А прилобление это идет все, через... все, все, прилобление, прилобление идет через. Прилобление э, идет через стекло бутылки, через воду. И кажется, что И кажется... Оно, да, все оно цветное. Да. От заразы. Да, петухи. Дурыли нас. Всегда, да. И кажется, что оно все цветное, а там всего лишь я же говорю себестоимость там его ага. ну рубль от силы ну два пускай сработает их кто делал его Ну да. И... тогда тоже не было краски для лампочек чтобы она не воняла, ну либо специально. Нет, почему? Это цапон-лак. Да ну кто будет цапон-лак расходовать? Взяли вон, я же говорю, в ацетоне ручку а -а, развели а, сделали на заводе. А -а -а -а -а. Кто-то а -а -а -а. на ухау свое перетащил на завод. Ну да. Ну это точно эти умелые ручки. Да, но по всей стране. они Ну а что городу. придумали и потом... Распространили, добай, запатентовали, добай авторское свидетельство, выставка какая-нибудь, ну, ну, да. к съезду 20 какому-нибудь очередному. Да, И кто-то запустил. Я говорю, при себестоимости там 2 рубля, а -а -а. продавали по 10. И были они в каждом ну, доме. Ну 10 рублей это очень много. Это, это очень дорого, да. Дорого. Ты что, Но я... они были в каждом доме. Ну, да. Везде идешь по, по Краснодарным Року. На, да, кажется, и на, на, на окне, окне да. стоит и ночничок такой. Но что пишут, вот ночничок, есть такие, которые не рабочие. Ага. А, и mm -hmm. выцветшая такая коричневого цвета, вот эта жижа. А. а И написано в инструкции не попадали чтобы солнечные лучи, то есть ультрафиолет, получается, разлагает. Да. Этот, а может быть, Этот да. жир разлагает каким-то образом. Он Но руки попробовал ты, да, мягкий, ну, да, как да, будто мягкий. крем какой-то. И и запах. -то. Знакомый, да. Нет, ну тут действительно, смотри, как картинка такая идет какие-то. Да. Ну все время разделяются Аргона, на такая. Да. И позади идут и вниз, и вверх. Происки империализма. Хотя нет, это советское изобретение, правильно? Нет. Европейская, американцы, даже не дослушал, американцы запатентовали, ага. так а наши в а Советском Союзе на патенты забили Но. и в конце семидесятых выпустили без всяких патентов. Ну да. Ну, собственно, патентное дело, это же там на Западе и придумано, чтобы деньги делать. Ну да, я чтобы я получу бумажку, то я только я могу делать. Да, я у вас украл идею, бумажку получил, идите нафиг. Да. И вы, если делаете так же, продолжаете, да. то будете мне еще и платить. Деньги платить, да. Так, ну что, все тогда, пошел я. Ну, ладно, все да. Посмотрел. Да. А задача, я о, тебе... Все, теперь будет... Мол, теперь башка работать, если что, ну, новости будут рассказывал. Вазелин, Ланолин. Ланолин, да. Вот все пробовал. Глицерин, глицерин. Кхе. Не, глицерин, если залить глицерин, Кхе. и возможно Ланолин будет я, плавать. Знаешь, что, если я думал, что там внутри все-таки глицерин, но если ты я вешу, что ты обыкновенная вода. вода. вода да. А значит э, в состав вот этой Мазуты, может, туда глицерин входил. Запах, ты имеешь в виду, похож ну на да. глицериновый? Ну. У тебя есть глицерин? Конечно. Давай понюхаем. Не, он ничем не пахнет. Нет. Там ничем а, не пахнет, а не, не, ничем не пахнет, не, не пахнет. У <связывается> глицерина такой чуть-чуть сладковатый запах. Ну это у меня химически чистый. <связывается> это чтобы, значит, иногда... Что? Ну иногда, знаешь, сушить же, когда со <связывается> щелочью работаешь там. С глицерином спасаешься? Ну <связывается> да. -мо! Что такое? Пробку сорвал. Mm. Пробку. А где ты взял? Вот бутылки от моей. А. Подойдет. Не знаю. Оно? Нет. Да. Давай да. Ну что, ребята, сегодня у нас получилось без каких-то уникальных картинок. Поставлено очень много вопросов. Ответов нет никаких. Значит, до следующих встреч. Подписывайтесь на канал. Впереди ждет много интересных историй и захватывающих да. сюжетов из жизни антикварного ареала и нас, его обитателей. Да. Все, выключаем? Да.